Доллар, гудбай, факт доллар, рынок барык, куча рейнджеров, куча пиратов. Рубли сегодня это лучше, чем отсутствие рублей. Котлету взял с собой и поехал. Крипту на черном рынке будем закупать наличными. Так потихонечку и живем. С подводной лодки мы никуда не денемся. Ты пользуй чтобы не в Так, ребята, привет. Тревожные новости продолжают поступать, но сегодня я хотел бы поговорить про ваши деньги. Ну, деньги, если они еще есть, конечно, да. Итак, сегодня я затрону три темы. Первое, это регуляция цен. Второе, ваши кошельки, электронные кошельки или физические кошельки и о том, как вывести деньги за границу. Спойлер, никак. Регуляция цен. И так все больше и больше разговоров о том, что правительство будет сдерживать рост цен, который происходит сейчас в России. Да. Ну, инфляция, рост цен вроде как и должен быть, но правительство говорит, нет, мы остановим цены. С одной стороны, потребитель сейчас обрадуется, скажет, о, забота, наконец-то. С другой стороны, знаете, да, к чему приводит ограничение цен? Новые производства не открывается, потому что способность открывать новые производства происходит именно потому, что есть наценка, есть прибыль, на эту прибыль, собственно, и строится новые производства. Но здесь хотелось бы вот отметить, что в мире существует всего два принципиальных способа стимулирования или реагирования на такие вот ситуации, когда надо сдержать цены. Значит, первый способ применяет Америка, она всегда все баблом заливает дешевые кредиты, да, значит, чтобы потребители покупали это, да, кредиты предприятиям, чтобы они новые производства, там, ну, короче, она баблом заливает все, чтобы много было бабла. Да. И второй способ им активно пользуется, например, Белоруссия административное регулирование цен, давление на бизнесменов, предпринимателей вечно вот это вот с кулаком, значит, такие припугивания и так далее. Оба способа достаточно эффективны, ведь ну, и Америка живет, и Белоруссия живет. Вы бы какой способ предпочли? Тот, который вот Америка применяет или тот, который Беларусь? Давайте вы мне напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы про это думаете вообще. Изоляция продолжается. PayPal приостановит операции на российском рынке. То есть теперь для россиян не будет доступно использование кошельков PayPal. Смотрите, раньше вы могли через PayPal или другие платежные системы да, расплачиваться за какие-то сервисы в разных валютах. Теперь больше не сможете. Все меньше и меньше сервисов оставили такую возможность для россиян. Предупреждаю, если ты хочешь сохранить свои деньги, если они у тебя были на кошельке PayPal, да, до 18 марта выведи свои деньги, иначе твои деньги просто сгорят. Ребят, в современном мире никто не будет церемониться. Все, 18 число наступит, ваши деньги сотрут. Вы потом никому ничего не докажете. Почему? Потому. Ха! Еще раз говорю, аргументация во время кризисов, войн, дефолтов и так далее такая. Почему? Потому. Будьте внимательны. С одной стороны, у нас есть альтернатива, вроде там Киви, с другой стороны, там целый схематоз. Сейчас поясню. Ну вот с Киви сейчас можете заплатить там, на очень ограниченное количество там, сервисов aliexpress там, и так далее. А для оплат, например, в Apple Store уже не получится. Уже вам придется придумывать всякий схематоз. Схематоз такого рода. Да, вот напрямую на российский паспорт открыть карточку какой-то стране нельзя. Вы просите другана, чтобы он открыл вам карточку, и эту карточку, например, казахского банка привязывайте в кошелек, значит, киви и с этой карты делайте платежи. Ну да, небольшие суммы, таким образом, пока проходят. Не знаю, как будет дальше. И еще важное предупреждение от Игоря Рыбакова. Пожалуйста, не переводите крупных сумм. В каждый момент времени эти суммы могут зависнуть. Появились у меня достоверные сведения, некоторые люди уже там две недели не могут пропихнуть свои деньги, ни туда, ни обратно получить. Поэтому, ребят, будьте аккуратны. Если вы куда-то там отсылаете денежку, то по капельке. В конце концов, если эта капелька там где-то зависнет, затеряется, чтобы это не ударило по вашей устойчивости. Ясно? Вот такие альтернативы. Так потихонечку и живем. С подводной лодки мы никуда не денемся. Про криптовалюту. Значит, криптовалюты являются сегодня, ну, такой вот рабочей альтернативой вывода денег и вообще оплаты куда-то что-то. Но с криптовалютой есть проблемы. Сейчас будьте особо внимательны, особенно те, кто еще, в общем-то, новичок в этом деле, иначе вас просто обманут. Итак, первое. Запомните, все криптовалюты все операции с кошельками идут на тех же там, биржах, на площадках и так далее, а они тоже подвержены регуляторам. Поэтому, если регулятор налагает какие-то санкции на крипто-кошельки, например, россиян, то все, ваши все крипто, вот эти вот коины, да, там и останутся в этих кошельках и будут стерты намертво, understand? А есть платформы, которые без регулятора, это очень опасно, и вы, скорее всего, потеряете деньги или уже потеряли, если завели свои деньги туда. Второе. Уже очень много случаев отказа покупки крипты с российских карт. Поэтому долго ли продлится возможность вообще закупать крипту с российских карт непонятно. Скоро ха, крипту на черном рынке будем закупать за наличные. Дожили? Бля. Реально какое-то крипто золото или как это, да? Ну и третье большинство людей все еще вообще ничего не понимает в крипторынке. Я напомню, 9 из 10 людей в криптооперациях мошенники, поэтому если ты новичок и не имеешь опыта и идешь сейчас вот в эти бурные времена, когда куча рейнджеров, куча пиратов на этом рынке идешь, тебя, скорее всего, обманут. Поэтому будь внимательным, передай эти три пункта всем тем, кто в твоем круге близких, знакомых, друзей пытается через крипту что-то там куда-то там оплатить, говорят, что крипта — это будущее. Это будущее, где ваши деньги стереть ничего не стоит, понятно? И вы ничего не докажете, потому что если в физическом мире у вас есть какой-то артефакт, у вас есть какая-то бумажка, расписка, вексель, купюра там или что-то, да, то в крипторынке у вас ничего нет. Все, вас стерли и вас больше нет, поэтому, ребята, Будьте особенно внимательны с этими экзотическими, прямо таки, скажем, способами передачи своих кровно наработанных денег. Как оплатить блага цивилизации? Ну, например, Netflix. Очень важно, на мой взгляд, каждому из вас иметь вот осведомленность о том, как продолжать пользоваться благами цивилизации. Но ну, не хотим же мы жить в пещерах и стать пещерным человеком, правильно? Поэтому разберем это поподробнее. Короче, в ваших телефонах существует возможность перенаправить оплату с Visa MasterCard, которые сейчас не работают, да, на оплату с мобильного телефона, со счета мобильного телефона. Поэтому, ну, назовем это так первым самым простым способом обхода ограничений, да, вот на эти использование карт. Я не буду описывать конкретные шаги, как это сделать, просто надо в способе оплаты поменять Visa MasterCard, значит, вот карточку, да, поменять на оплату с телефона. Вот и все. Также вы можете применить элегантный ход, пополнить счет Apple ID с телефона, а потом уже именно со счета Apple ID оплачивать разные сервисы. Тоже можете воспользоваться. Подключение карты МИР. Очень интересный способ, но ну, он работает в 50 случаев. Пока неизвестно, почему у одних работает, других нет, но тем не менее вы можете выпустить карту МИР, можете виртуально, например, в Тинькофф банке выпустить, привязать ее, например, к Apple Pay и попробовать. Может у вас будет работать. Кстати, кто попробует с картой мир вот эти вот операции, пожалуйста, напишите мне в комментарии, как у вас сработало. Я хотел особо сказать, все очень быстро устревает, поэтому в моем телеграм-канале всегда есть очень актуальная информация. Подпишитесь прямо сейчас на этот телеграм-канал. Итак, напомню, Оперштаб Игорь Рыбаков — это базовый канал, куда обязательно надо подписаться, и оттуда я вас буду навигировать на все самые важные новости, на канал значит, Оперштаб IT-Инфобиз, Оперштаб доходная недвижимость, это если вы хотите сохранить, приумножить деньги в эти непростые времена, на канал детские сады и школы Рыбакова, если вы ну, все еще заботитесь о детях, потому что многие бросили, забили вообще на детей, хотя я считаю так, образование и воспитание это то, чем надо заниматься и в мирное, и в спокойное вот это время, и тем более во время сложностей прежде всего надо образованием, воспитанием заниматься. В общем, вы все эти каналы найдете через мой основной канал. Поэтому прямо сейчас оперштаб Игоря Рыбакова — это для вас, ну, можно сказать, спасательный круг в бурном вот этом вот месиве, в котором погибают очень многие люди, а вы будете защищены и качество вашей жизни улучшится. Итак, что сегодня с переводами за границу? Если коротко — полная жопа. Мне всегда говорили, что карта МИР работает, там, вот, например, в Турции. Вот достоверно вам говорю, ни хрена карта МИР в Турции не работает. Поэтому, если вы в Турцию, запаситесь наличными. Сейчас это просто вот золото. Старый добрый наличный котлету взял с собой и поехал. Но помните, котлета не больше десяти тысяч, иначе вас на таможне того, да и в банке вам не выдадут. И это при условии, что у вас в банке сейчас лежит это доллары, которые вам там до 10 тысяч могут вот выдать в виде доллара. В этом плане я что хочу сказать? Студенты, которые учатся за рубежом, родственники, у кого живут за рубежом, есть вот эти финансовые транзакции. Больше всего сейчас давление вот на, на эти группы населения. Ну, реально, мне каждый день сто сообщений, и, Игорь, помоги, пожалуйста, отправить там, платеж моему родственнику, я не могу, там, кто-то просто не может воспользоваться теми сервисами, которые пока еще работают, понимаете? Поэтому помогайте своим знакомым, близким, кто рядом с вами, ну вот справиться в эти тяжелые времена. Вы сами представляете, что такое останется ну вот, без денег? В современном мире ты, ты, ты что, бомжевать будешь? Да, поэтому помогайте своим близким, друзьям или просто даже незнакомым людям, тоже помогайте. Это просьба от Игоря Рыбакова. Портал SuperJob сделал исследование. Более трети россиян хотят оформить карту МИР Union UnionPay. Вы знаете, да, что такое Union Pay. Это китайская платежная система. Соответственно, карта Мир-Union Pay это такая ко-брендинговая карта, которая позволит ну, делать любые операции в России с картой МИР. Ну, вот сейчас вы знаете об этом. И операции в 180 странах. И вот что интересно: Почта Банк подсуетился мы всегда над ним смеялись, что там почта Банк, а он подсуетился, и теперь почта банк взлетает вверх, потому что все хотят в почта банке открыть эту самую карту Union Pay мир. Поэтому, если ты еще не открыл такую карту, обязательно открывай. Я своим помощникам уже задание дал, откройте ко мне такую карту. Но скажу следующее, если MasterCard, Visa, вот эти вот все распространенные платежные системы, там все торговые точки их принимает практически по миру, то вот, например, Union Pay. Это редкость. Трудности вас, я надеюсь, не смущают, потому что лучше остаться все-таки с Union Pay где-нибудь в Турции, да, чем значит, бомжевать, так сказать, на улице и попрошайствовать. Я думаю, в ближайшие месяцы мы увидим, что все банки будут выпускать такие брендинговые карты. Не волнуйтесь. Если у вас нет потребности в ближайшее время ехать куда-то и так далее, не дергайтесь, через три месяца Union Pay или какие-то вот эти платежные системы, индийские, там, китайские, бразильские и так далее, но ну, те, которые ну, не блокируют россиян, они будут очень сильно распространены в России. Я в этом уверен, бизнесмены позаботятся о том, чтобы непрерывность нашей жизни не пострадала. Итак, доллар гудбай, мы не можем теперь это купить официально факт доллар, потому что, ну, какие-то вот ограничения мы не можем даже, если купили, заплатить за границу, но на самом деле мир не стоит на месте и возникнут, конечно же, черные рынки, связанные с долларом. Рынок барык таких, которые менялы, да, раньше их называли менялы, ну, и сейчас будут называть менялы, поэтому запомните, если вам все-таки нужны наличные доллары, а вы никак не можете их нигде купить, ну, как не можете? Слушайте, билеты в театр, когда билетов нет, вы можете купить у перекупов? Ну, да, конечно, жилье, однажды я тоже так купил, у менялый билет в театр, оказался на ксероксе, значит, сделанная копия, и меня потом ха, выгнали из этого театра, поэтому понятно, что будут транзакционные издержки, кого-то обманут и так далее, но если вам нужны наличные, вы всегда знаете, есть люди, которые вам их отгрузят. Рубли сегодня это лучше, чем отсутствие рублей, поэтому, ребята, не надо. Доллар гудбай, не нужен ты нам, но если нам нужно его купить, мы всегда его за рубли поимеем, поэтому все нормально. Будьте осторожны. просто. Я что вам скажу? Заводите сейчас сеть людей, сеть людей, которые поддерживают друг друга, и вы среди них, и вы обмениваетесь информацией, и, например, если вы и меняетесь долларами, рублями и так далее, то друг с другом чтобы у вас внутри сети репутация была поддерживающим фактором. Расширяйте радиус доверия между людьми, понимаете? Сейчас самое ценное это вот, ну, пожалуй, вот радиус доверия и твоя сеть социальных связей, кому ты можешь реально доверять. Там будет все у тебя, и доллар, и евро, и образование, и воспитание, и взаимная поддержка, и жизнеспособное общество, взаимного развития, все будет. Ну и традиционно, я вам так скажу.